Хочу вам рассказать, как приготовить диетический куриный суп без картошки, зато с сельдереем и яйцами, очень богатый белками. Полезный, вкусный и диетический, при этом, очень рекомендую. Этот простой рецепт диетического куриного супа действительно почти не содержит в себе калорий, этот диетический куриный суп в домашних условиях вы прямо таки обязаны приготовить, если придерживаетесь белковой диеты. Точно так же и с теми. Кто придерживается раздельного питания, здесь у нас овощи и белковые продукты, курица и яйца, да еще и вареные. Так что от такого супа вы точно не поправитесь, не беспокойтесь. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Курицу помещаем в холодную воду и ставим вариться. Когда закипит, снимаем пену, солим, перчим, добавим специи. 2. На этом же этапе помещаем в бульон очищенный корень сельдерея, морковь и лук, варим до готовности курицы. 3. Достаем все отварные овощи и выбрасываем, свой вкус они уже отдали, хотя если любите, чтобы в супе что-то было, нарезаем мелко и отправим обратно в кастрюлю. 4. Подаем, посыпав зеленью и украсив вареными яйцами, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Продукты и их количество. Далее. Курица 500 грамм, вода 2 литра, лук одна штука, морковь одна штука, яйца вареные две штуки, сельдерей одна штука, зелень по вкусу, соль по вкусу, специи по вкусу. Количество порций 4-5